Приятного просмотра. Сай, успешный успех! Че, план выполняется? Прикинь. Прикинь, план выполняется или что-то? Ну да, ну да, парень. Давай посмотрим. Ну, они выполняются за счет повторных. В основном-то. Мой тоже заходит нормальные. Варий, если вы выполнился план по прибыли, то это. Какая разница, Это уже хорошо, да, но мы все равно потом мозги компонсировать тем, кто не выполнил наши показатели. Потому что если бы те выполнили, а те бы перевыполнили, у нас было бы покруче. Ну да, да, да. Да, совершенно верно. Соответственно, давай поехали. Так, экран видишь, да? Да. Смотри, я сам еще не смотрел. Я смотрел только по... Ну, как бы, я смотрю, что деньги идут. И как бы я еще не изучал, что там внутри... Давай посмотрим. Давай. Так, сейчас заходим в ПФ, правильно? Ну да. Дней прошло. Сколько дней у нас сейчас прошло? Ну Кодус. сегодня 10, 15, Но. пускай будет 14. 14 дней. Он вчерашний день не заводил, точно. Ну, значит, 13. 13. 13 дней надо ставить. 13 дней, короче. Ну вот прогноз у меня, видишь, как приближаемся. Приближаемся на 2,8. То есть выруливаем. На 2,12 смотри, вон тут идем. Mm -hmm. На 2,2 на 2, по чистой. Ой, по точнее. Тут вообще хорошо, видишь как. Тут, вот, вот. Вот ведь, вот это на чё? Так, а просаживается получается у тебя? Ну давай, как посмотреть, что просаживается? Ну вот, смотри, то что... Да не, не, тут как бы и так понятно, что ты не выйти что ли? Чуть-чуть. Но если брать по всей компании, да, целой, там у тебя средний чек больше у тебя? Да нет, эту штуку можешь убирать, это же как бы вообще плохо. Подожди, что ты? Ну средний чек у тебя будет, то есть он у тебя больше. А, средний чек, да, да. Сейчас это. Сейчас начали хорошо работать по этому поводу, да. То есть по себестоимости у тебя, ну, как бы, норм. Ну, норм ты тоже норм, сам, да. ну, даже чуть меньше, да, там себестоимость. Это хорошо. Единственное, получается, количество чеков у тебя, ну, недобор получается. Ну, количество, да, да. У меня еще работа с базой не задействована. То есть я сейчас, как бы, поставил работу с первичкой. Работу с базой пока не могу подтянуть. Ну, точнее, ничего, же не могу, не получилось пока вот, вот, поставить ее на хороший поток. Но есть все предпосылки к тому, чтобы с этим справиться. Смотри, у меня эстетисты проседают, и вот это, ну, и это, ну, какая-то было ожидаемо. потому что и розница, скорее всего, потому что мы розницу завели только в А, нет, смотри-ка, 80%. А, ну, чеки 44, зато... Прибыль, смотри, ка на 109 уже шпирам. Но это за счет среднего чека то, что он у тебя больше. Да, в два раза почти. А себестоимость у него ниже. Это вот, вот это некорректно. Скорее всего, это надо перепроверить мне. Скорее всего, вот это что-то какой-то косяк. Но выдели красным? Не может быть такого. Так красным. Да, и еще задачку себе поставлю. Так, ну вот, посмотрим. Ну вот, да, то есть, так в целом-то, да. Ну, в целом, да. В целом, да. что ты говоришь, у тебя еще кто не задействован, новый клиент или что там? Постоянный, постоянно еще не задействованы Постоянные. А, а новые заливаются, да, получается? Новые заливаются, да. То есть я же всю неделю сидел с менеджерами. То есть я же переехал в кабинет в отдельный. Mm -hmm. да. То есть это же у меня сейчас вот как выглядит. Я сейчас тебе покажу. Пока подгружается, покажу. Ну так вот, то есть набрал менеджеров. У меня сейчас работает три человека. Уже те, которые прошли стажировку. И уже те, с которыми я понимаю, что я могу, могу, могу идти дальше. Они девчонки классные, вменяемые, слушают меня. Новые параметры не говорят, что ты плохо себя ведешь, да? Нет, какие новые параметры. Так. А, ну вот, у меня сегодня один стажер работает. Ой, стажер, один менеджер работает сегодня у меня. У меня их три человека. Они, получается, работают 2-2. То есть один день, два дня работают два вместе, один день одна работает. Это стажер. Вот это вот сегодня стажируется второй день. Угу. Что они там базарят? Ага, ну ладно, что там базарит, короче, я вот здесь сижу, вот на этом месте, видишь, поставил себе самый спартанский стул туда, и вот у меня вот тут три менеджера, я им сижу, короче, с утра до вечера, короче, вправляю голову в нужное русло, то как правильно общаться с клиентом, что нужно делать, Почему именно так, или а не как-то иначе и так далее. У меня уже маркетолог отмечает, что звонки стали лучше. Маркетолог, он слушает их постоянно а, и как бы дает мне какие-то комментарии да, по этому поводу. Уже у -у -у. отмечает, что они стали лучше. И это я вижу по записям. Ну и как бы и слышу, то что они нормально записывают. И сейчас а, ожидается, что будет а, ну, как-то ситуация исправится А Потом... у тебя с какого дня работают? кто-то у меня работает там, с 20 там, с 24 января вот. кто-то у меня работает там, со 2 февраля ну то есть они вообще зеленые еще так ну как есть надежда что этот план то выполнится там у нас 3 400 надо по выручке конечно конечно конечно есть то есть мне сейчас нужно задействовать постоянных клиентов вот сейчас вот у меня следующая задача. Задача следующей недели это бомбить, ну, продолжать давление на, на не давление, как это работу по первичке. Причем, смотри, у меня в основном что должно быть. Первая хорошая новость: да, у меня за неделю с 1 по 9, ну, то есть за первую неделю э, февраля э, девчонки записали именно на эту неделю. Да, у меня было 31 запись новых клиентов. Это, блин, это дофига просто ну, для меня. Ну, получается, маркинг работает, и вот, ну, менеджера работают. Да, да, да. Но там был другой косяк. Был косяк другой, что они, что из этих 31 пришли только три, Сука. <с重ť><с重ť> вот. Пришло 3, да, то есть. Причем я думаю, что за нахер, короче. Начинаю их слушать. Ну, вроде, ну, как бы понятно, что не фонтан, да, ну, плюс-минус нормально все. Начинаю им звонить, короче. Прозвонил где-то порядка там человек, наверное, 6 и из них одна трубку бросила, как только услышала, что. а остальные все как бы нормальные, они говорят, да я просто заболела, да я там уехала куда-то, я приду обязательно, там, ну, знаешь, такие. Я думаю, что-то не то, знаешь, ну, может, действительно заболели, причем мы очень много говорили, что заболели. Угу. Такой, ладно, хер с ним, ну, типа, начинаем качать дальше. Получается, первая хорошая новость в том, что 31 запись уже случилась, ну, вот, и это просто показатель, который нужно тянуть. Я его взял тянуть именно этим, как его называется, там, ну вот, качеством. Сейчас будет планерка следующая, в понедельник буду смотреть показатели там, то есть сколько было записей и сколько из них пришли. Но мы сейчас уже можем глянуть, нет, что оттягивать этот момент, да, как говорится. Да, вот сейчас вот глянем. Вот лиды залетают, вот смотри, да, то есть вот они тут все заходят. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас э, находится э, во всех статусах, пускай, кроме этих по признаку дата визита с 10 по сегодня. Ну не пьет, по сегодня уберем с 10 по 14. Сегодня еще не закончилось. Итого мы смотрим, что у нас на эту дату было 15 записей, уже поменьше. то есть, но из них 4 пришли. Нормально. Ну, то есть, конверсия выросла однозначно. Из них, скорее всего, вот эта тоже пришла, ее просто не закрыли. Это я точно помню. Это не помню. Короче, из этих, вот из этих трех, две точно еще пришли. Это я вчера был в смене, я просто, ну, как за админа вчера пахал. И, короче, это получается 6 уже из 15. То есть это уже ближе к нормативу. Ну и, да, да. Ну еще, они и... допредут придут же еще. Ну, конечно, конечно, да. То есть еще сегодняшний день, там, завтрашний день. Плюс эти, они же не просто там потерялись, они придут по-любому, да, то есть. Ну, короче, нормально в это Инстаграм у меня шпарит. Хорошо, мы с маркетологом приняли решение увеличивать бюджет до пяти тысяч рублей в день примерно. То есть до этого сейчас три в день тратилось. То есть давай, короче, типа до пятерочки поднимем на инсту, там на эту. Ну, посмотрим, что будет. А ты отсюда отслеживаешь, что они со стыпочки? Да, конечно, отслеживаются. Все теги, все проставляются. Вот видишь, теги, все откуда Ватсап, Инстаграм. Своендов, визы. Вот. вот здесь нету никого, конечно, на это надо разобраться, в чем дело. Какие-то лаги еще случаются, но так, в целом нормально. И получается, что сейчас основная задача это продолжать шпарить точно так же, то есть на ежедневном контроле с девчонками, как они записывают, как они что, да, то есть смотреть этот процесс. Но второе, очень важный момент, мне нужно решить именно с базой, как работать. И здесь возникает два момента, да, то есть я вот прям где. Здесь черновик какой-нибудь, да, давай, он черновик. Да. там, вот. вкладки, там черновик, Да, да, да вот. И получается, что, короче, первое, да, формат базы, да, то есть какая есть работа у меня, то есть это профильтровать всю базу, профильтровать базу. Ну, типа, что я имею в виду? То есть, смотри, у меня в базе да, постоянных клиентов, вот здесь, то есть не в iClients, где там до их, а вот здесь, которые плюс-минус на контакте еще, у меня находится 855 сделок. 855. Mm -hmm. Из которых, ну, как бы есть большое количество тех, которые были один раз только. И все, да, там, не знаю, может, на акционной процедуре, может быть, там еще на какой-то, может, сделали процедуру и не пришли больше. А есть также те, их меньше, те, которые ходят постоянно, да? регулярно, точнее. И вот здесь у меня получается, то есть мне нужно вот эту базу профильтровать, понять, ты с нами, не с нами, да, то есть, если да. ты не с нами, да, там до свидули, будешь там сидеть, ждать своего часа, когда я до тебя доберусь. Да? То есть, а сейчас буду работать с теми, кто поближе ко мне. Это первое. И второе, наладить работу с теми, кто и так ходит. Ну, то есть, я вчера работал за админа, да, то есть, уже смотрел на весь процесс под другим углом, типа, а как админ может не просто выполнять свою админскую функцию, а писать клиентов, ну, то есть, работать именно с записями, потому да. что все клиенты, которые выходят от врача, они имеют четкое назначение, когда вам нужно прийти в следующий раз, абсолютно все. И абсолютно все готовы записываться. То есть понятно, что там, ну я не знаю, я там посмотрю свой календарь, типа я там не, не уверен, что приду тогда-то и тогда-то. Я говорю, давай запишемся предварительно, потом времени не будет. Давай я тебя запишу, позвоню тебе за три дня, там, допустим, скажешь да или перенесем. -то». Ну давайте, все, нормально. И записываю, и времени это немного занимает. То есть админ это вполне может делать. И сейчас у меня задача получается, ну, то есть я как его хочу решить? Я ее хочу решить через знаем управляющего. То есть вот здесь. Давай, я сейчас не... про тебе скажу. Вот, допустим, ты же у нас сейчас управляющий за февраль? Да. Вот, открою эту планфакт. Допустим, прошло 14 дней, да, там, ну, половина, ну, получается, Но. февраля, он там у нас 29 всего лишь дней. Я Но. говорю... Там план по валовой прибыли, да, там на 83%, если ты точно так же будешь действовать. No. Ты мне говоришь, я типа сделаю план. No. Вот, я тебе говорю, каким образом? Ну, то есть, у тебя эстетисты просили. Uh -huh. а, розница этот неделю, да, там этот материал на, ну, на склад uh -huh. не, не мог привести. Сейчас uh -huh. привез, розница сразу стрельнула. Uh -huh. И то, как бы розница не, ну, не догоняет. То есть, какие твои действия, да, там. Ты мне первый говоришь, то, что. А, ну базу профильтровать, да, там с нами, не с нами, те, кто с нами, там, а, ну, с ними еще контакт наладить, чтобы они и так, ну, которые ходят, чтобы и так приходили еще больше, да, там, ну, ну, точно их записывать. Плюс ты говоришь то, что, ну, там, получилось по маркетингу с работы, да, увеличить, получается, бюджет рекламы. Я тебе сразу говорю, так, а что у нас план-факт по рекламе, давай посмотрим. Ну, ниже, там. Вот, и на рекламу, как бы, мы тебе бюджет делали 100 тысяч, а ты 49. В принципе, тебе 57 еще хватит или нет? Да, да, да, да, хватит, хватит. Но смотри, Окей. я по факту, нет, смотри, 57 мне хватит, то есть я-то здесь рассчитываю, что? У меня здесь стоит цифра фактически потраченных денег на рекламный кабинет, ну. да? Но по факту денег у меня на рекламу уйдет больше. За счет чего? За счет того, что я там часть денег потратил в конце января, то есть они к январю отнеслись и mm -hmm. Ну то есть мы вошли в февраль с уже неким, ну как, я же здесь работаю в кредит, ну как любой кабинет Фейсбука да, там работает. То есть он сначала откручивает, потом счет выставляет. Mm -hmm. Понимаешь, да? То есть я, скорее всего, выйду ну, сейчас по бюджету там тысяч на 150 именно, то есть, то есть по факту расхода, да, и мне хватит заплатить еще один раз 50 тысяч рублей в этом месяце и дожить до конца месяца, но в марте нужно будет срок пополняться уже в марте мы другой план поставим. Конечно. Ну, то есть, это будет. Ну, понимаешь, да, что я имел в виду? Да, Окей. А по остальным расходам, ты, в принципе, я вот смотрю, что не выбиваешься. Но там, типа, сервисы только вышел чуть-чуть. Есть сервис. Там чуть-чуть. Как бы сейчас ты не можешь сказать, что там, Вот этот. Ну да. Ну там по 10. Ну, надо еще посмотреть, что туда Макс отнес допустим да то есть, вот. А вот не... давай посмотрим что там у тебя давай сразу же глянем да только ты по месяцу фактическим берешь а ты дата начисления не представляешь а у меня это по факту они ну, факт оплаты факт этого хайпер угу. скрипт а я хайпер не посчитал да. Угу. А, да, да, да, да, да, да я в плане не посчитал хайпер с ну окей. Ну, можешь не приправлять тут, а это. можно прибавить его сюда Ну, лучше в марте прибавить, то, что ты а -а -а. сначала планировал, тут как бы потом план под конец февраля все поправишь, как будто мы, типа, его на процентов выполнили по затратам. А -а -а. Ну, да. Вот, а по остальном у тебя там все норм. Тратится, все, в принципе, в рамках ну, наших там бюджетирования, как вот там. Вот. ну и ставка в общем на клиентскую базу, да, если так же маркетинг пройдет, то все будет нормально, если ну, клиентскую смотри, базу ты... выполним план. возвращаюсь сюда, да, то есть снова. И у меня есть здесь какая гипотеза. Все-таки двигаться здесь через упора, потому что смотри, какая, какие есть сложности выполнения плана по работе с базой, да? Ну, давай, первый так. Первая сложность есть, что нет выделенного человека на, на, на фильтр базы сейчас сразу потом решение да, накидаем здесь а, второе что сейчас только один админ а, работает и, и, и он не продавец вообще ну то есть она как бы она крутой хозяйственник но вот продажные вот эти штуки у нее прям вообще не работают. То есть, ну как-то и учить надо к этому. Mm. Вот. И третье, то что, ну как бы я по себе понимаю, что меня не хватит э, на, на, короче, меня не хватит на, ну на что? На что меня не хватит? Получается. Тут надо вот вопрос. Про управляющего? Да. Меня как собственника, как управляющего, как кого-то, да? То есть я ж там еще да, какие-то. Сейчас выполняю. управляющего только разбираем. Меня не хватит на ну, на, на что мне не хватит. Тут вопрос: надо разобраться. На что именно. Ты, так, так, ты так, собственник так. или кто? А? Ты как собственник, сейчас что-то говоришь. Я как собственник это сейчас говорю. Ну, да. ну, вот если наймешь управляющего, тебе на все хватит, что ты говоришь. Ты будешь контрольной точки, и вот так же будешь там, с управляющим разговаривать. Там, а это что а это что, а это там три там или четыре или там восемь дней прошло мы двигаемся так то так то за чего вы хотите вырасти? Ну да ну смотри я думаю сейчас сделать таким образом пойти а, нанимая УПРА я его нанимаю именно на работу с базой ну то есть вот база и постоянные клиенты то есть у него задача будет у управляющего именно выстраивать Не, а смотри, это будет тогда ну, просто менеджер там или там не, не, не, не. Подожди, подожди, человек подожди. на работу с базой и все, ну то есть это не управляющий не, не, не, подожди, сейчас поясню а, какая логика у меня то есть я у меня логика вообще в долгую, да, если смотреть если в долгую смотреть, то у меня есть упр, да, который в основном работает, да, то есть через админ и специалист, ну врач зовем, mm -hmm. да, врач все, то есть у него основной KPI а, это а, возврат клиентов, средний чек с них, а, а, средний чек вообще в принципе, да, там, с клиентов, возврат, средний чек, а, сервис, NPS, да? ну, то есть, там, удовлетворенность клиента. У меня есть понимание, да, что вот этот человек должен себе сочетать две вещи, то есть первое – это а, работать по цифрам и любую ситуацию раскладывать по ним. И второе – это э, быть, как это сказать, э, с чувством вкуса, с чувством эстетического вкуса. Ну, то есть он должен, э, он должен вокруг себя создавать красивое, то есть, чтобы было удобно, чтобы было клиенту прикольно, чтобы было ему, знаешь, как он приходит, у него тут какие-то чашечки классные или подача какая-то необычная. Так, или с... Сергей, Сергей, Сергей, не помнишь, мы для управляющего писали, что он должен делать? Я понял, это все будет на цифры раскидываться, но у него да, вот это… Да, чувство вкуса это, – это стандарты. Это, это, это стандарты, это должно быть зашито, ну, как это, это этим должен человек обладать изначально. То есть, ну, если ну, человек, допустим, получается, нас, получается вот этого управляющего, но мы его как бы контролить, это чувство вкуса будем через стандарты. Конечно. Вот, mm -hmm. но изначально оно у него должно быть в базе. И второе, я все-таки, да, то есть думаю, что будет отдельный роб, который у меня будет работать с менеджерами по новым клиентам, которые будут подхватывать, подхватывать работу с потеряшками. Ну, когда, знаешь, то есть, допустим, человек пришел один раз, и все, и не пришел больше. То есть какой-то принцип нужно будет разработать. По какому принципу клиент из базы клиентов перемещается снова в работу к, к новым. То есть у них есть некая база, и они по ней просто шипают. Здрасте, вы там приходили на одну процедуру, чего не пришли дальше. Я там уехала, забыла там, ну и там еще что-то. Давайте возвращайтесь. Если вы там были у нас полгода... напомнишь, мы эту систему отказов с тобой мы проговаривали. Да, да, помню. Вот, если, если такой будет роб у тебя, то ну, менеджер по каким-то критериям там ставит в отказ, и роб каждый отказ проверяет. Да, да, да. И да. возвращает, если что, он как бы одобряет этот отказ. Ну, все, и тогда стопроцентный отказ. Если не одобряет, он отдает менеджеру сразу ну, дополнительно в работу с какими-то своими пометками. Да, да, да, это называется все статус дополнительный условный отказ в воронке, да, то есть я думаю все-таки на одну клинику работу ставить вот так вот, то есть это ну как бы не в одном. И сейчас я хочу найти Упра, то есть я сам вот сейчас здесь буду крутить, вот тут вот, вот тут, а ну плюс маркетинг еще, маркетинг а, а, тактический, потому что стратегию маркетинга я все-таки за собой оставлю. А, стратегия маркетинга и продаж. Вот, то есть это я как-то вот за собой все, я чувствую, что мне там, ну, мне прикольно с этим. А вот это вот тактику здесь отрабатывать. А этот здесь... Как бы он, у тебя он... структура в голове появилась, короче. Ну да, да, да. Орг структура Но... компании Лейла Росс. Ну типа, я ее, знаешь, сколько раз рисовал. А ты на стенке все ты говорил. Да, ну так вот. И получается, что сейчас я думаю все-таки идти через упра которого я буду вводить в работу, и он уже сам будет параллельно у меня работать за админа, пока их будет собеседовать, выводить, стажировать, он у меня сам будет погружаться в работу админа, сам будет работать на месте, чтобы записывать клиентов сразу mm -hmm. же. А, вот я не знаю, мне только вот, ну смотри, да, допустим, вот давай сейчас сюда пойдем. Один админ работает, и он не продавец. То есть это решается вывод, э, вывод в работу ну, то есть там есть подвижки, просто пока рано говорить, сообщу нам на следующ, следующей неделе, там, как все получилось. Но тут прям все очень такие. Движения очень хорошие идут. А, вот здесь вот, вот это вот пока проблема, вопрос. Сейчас обсудим. И меня не хватит на что. Это смотри пункту. Ну, вроде как вот так. Вроде как вот так. А сто... Смотри, я что вижу, я не вижу там, короче, что-то какой-то. Тебе у тебя есть там функционал на управляющего потихоньку вводить, на, нанять там админа, например, второго, да? У тебя же все время двоих было. Да. Вот и учить админов продавать. Вот и все. А если ты хочешь, чтобы у тебя Rob контролировал кли... ну вот этих клиентов новых там. Вот. я бы туда тебе его еще поставил, чтобы он и постоянно клиентов тоже ну, контролировал, чтобы он тебе, ну, какие-то показатели по ним тоже давал. Там сколько отказов, сколько не отказов, сколько чего там, ну, сколько записали, сколько не пришли, там, ну, чтобы да. он это тоже. Да. То есть это все хрень на него, да. Да, там. Да. Плюс да. наем там, ну, как бы, плюс какое-то первичное собеседование, наем там менеджеров, вот эту всю штуку. Ну, если они отваливаются или какие-то показатели не делают. Да, То, да, что... да, да, я согласен. Тоже да, что... да, да. на РОПе, там. Контроль порядка вам и CRM это 100% там, да, процентов. Ну да, вот. какие-то системы мотивированных отказов, чтобы там менеджер ставит условный отказ, он проверяет, ставит в отказ, либо чтобы он ну, как бы обратно вернулся. Вот, а управляющий… Посмотри, я, сейчас у меня а, там февраль, может быть, пол марта, это вот эта работа точно. То есть я Но, сюда даже, вот, сказать, вот, я сюда вот даже вот заходить вот не могу. Смотри, управляющий и роб просто, они как бы ну, пересекаются. Вот где откроют у, вот у тебя инструкция, ну, функционал этого админа? Ну, то есть, что он не админа, а управляющего? Что он будет делать? Не, не, вот здесь прописан как раз-таки функционал управляющего. Но. А он будет делать, роб ту работу, которую я сейчас делаю. Но ты же сейчас как управляющий, ты, в принципе, что не делаешь, это же все направлено на выполнение плана. Нет, я сейчас больше работаю как роб то есть я не нельзя не занимаюсь вот этим это у меня лейла делает я не занимаюсь вот этим это лейла делает тоже я вот это не не занимаюсь вот этим угу. ну, там, ну какие то есть я сейчас по большому счету я больше работаю как роб сейчас то есть в ту сторону я понял короче лейла и ты выполняешь работу управляющего европа ты хочешь туда ну двух так. человек подзаменить да я хочу все таки это под подзам... подзаменить ну, ну, ну то есть ну, что делать получается, да? Но, но будет идти это параллельно, то есть это первый этап. То есть вот управляющего есть посмотрели, все понимает, э, осознает, выполняет. Ну, выполняет а, все, все, написали, да, что надо делать, тут же как бы не на ничего. Да, да, все. Соответственно, это есть, пошел. И вот потом я вот сюда зайду То есть я сейчас двух человек здесь точно не буду выводить. То есть потихонечку. Ну, я да. пока, здесь, пока вот здесь самостоятельно двигаюсь. Поэтому вот эту задачу именно, вот смотри, как можно решить работу, э, профильтровать базу? Ну, наверное, можно решить ее следующим образом. Если я грузану своих менеджеров, которых у меня вот сейчас три человека, еще один у меня выйдет в ближайшее время, четвертый, то есть я их грузану таким образом, что вы работаете, девчонки, вот вам, в базе новых клиентов, ну, пока есть вам работать, да, где, и как, вы, как у вас здесь нет работы, а им же нужно норматив в звонках делать, Ну да то вы переключаетесь вот сюда, и вот вам регламент, как работать. Ну да, да, да. То есть они пришли, обработали новые заявки, базу промолотили, новая заявка пришла, они новую заявку обработали, вот и все. И так они каждый ну, целый день по базе, либо новые заявки. Ну, получается, тогда задача на следующую неделю стоит, для того, чтобы вытянуть план. Это все-таки, да, там пункт один. Это все-таки э, сделать, ну, то есть причесать. Я это я не знаю, что-то я сидел, быть вала ебал вчера. Причесать э, онлайн запись угу. и сделать э, рассылку в, в, в WhatsApp по базе клиентов. Ну, что она есть. Ну, как бы смотри, вот, короче, тебе онлайн запись. И можешь, если хочешь там записаться, пожалуйста, вот мы там, ну, как бы, вот для тебя ссылка, сохрани ее себе там куда-нибудь в закладке, да? Mm -hmm. То есть Мне, допустим, как парикмахеру, вот я хожу, мне очень удобно онлайн-запись, ну, прям очень. Не Ни на никуда звонить, блин, что-то там рассказывать про себя. Зашел, выбрал время, записался, все, пришел. А, я думаю, что и клиентам, некоторым тоже это удобно. Второе, это, соответственно, акция для возврата клиентов, а, соответственно, убрать тех, кто и так ходит, это возможно сделать, и сделать рассылку, вот, WhatsApp, да, это вторая штука, третья штука, которая может быть у меня здесь, это все-таки вот менеджеры звонят и фильтруют базу. Но вот тут момент, вот здесь. Ну да, звонят и фильтруют, да и все. Но тут еще четвертый есть момент, очень важный тоже. Это бля, работа админ на ресепшн. Но, чтобы ну, чтобы он там... Надо, слушай, ну, надо продумать, да. ты вот, там чтобы был вот, как продумать сука, обучение, и все, чтобы... Пил. Сука, нет. Да. Сука. Сука. Сука. Ну, отметь себе каким-нибудь цветом. Ну, сейчас, это все задача сейчас. Короче, у тебя вот функционал, вот зайди функционал еще. Я вот что думал, у тебя функционал, в принципе, решается вот этим управляющим, там, процентов 80 твоего времени. Ну, это сейчас я. эту штуку как бы, на управляющего, и будешь, ну, как бы, все равно это будешь делать, но через одного управляющего, по сути. Да, да, да, да. ЦП, вот, персонал, там, вот это все, ну, как бы на тебе только стратегия по маркетингу и управление управляющим, маслом. Масло, да. масло ничего страшного. Да, да, да. Да, ты можешь да, да. как там, типа, захватить, там, ну, маркетинг, да, чтобы тебе больше лидов капало, а задачу, ну, и с управляющим поговорить, сколько там качественных звонков, да, было, там, например, как они выполняют скрипт, как скрипт, там, подкрутить, как она выполняет показатели по плану, ну, короче, вот это все пойду. Вот. Да. Ну, максимум с ропом ты там будешь общаться, да, там, если управляющий ропом не будут вытягивать. Но желательно, чтобы управляющий Я, тоже еще, контролировал. У меня в голове вообще, знаешь, какая тема есть? Вот как вот дальше потом сюда выйти. То есть у меня есть, смотри, у меня есть два персонажа УПР, да и, и роп. Но. И у ну, каждого у них свой KPI, там, соответственно, и так далее. Но тема какая? то, что я им отдаю полностью управление э, финансами. Нет, управляющим ты отдаешь управление финансами. Нет, нет, нет, смотри, что я имею в виду. Что я имею в виду? Что я им двоим отдаю управление финансами. Что это значит? То есть они там, ну, условно говоря, там сами распределяют, сколько денег закинуть на рекламу, сколько, денег, э, там, сколько препаратов нужно закупить, э, сколько менеджеров нужно нанять, чтобы у них было в работе. Ну, то есть, понятно, что это со мной они все согласовывали, то есть это не то, да, что там знаешь, сразу конечно, же, да, это, да. это постепенная передача, но в целом я хочу выйти вот так, чтобы они тут сами это курировали, типа, сколько воды им надо купить, сколько фломастеров, там, и так далее, это вдвоем они делали, потому что один с одной стороны, типа, давай там закупим, э, типа, я не знаю, там, какие, давайте сделаем какие-нибудь там пластиковые карты лояльности, будем клиентом... Тебя главнее все равно управляющий. То есть управляющим нужно сделать общий план. Ну, подумаю здесь еще, пока нет у меня четкой картины, но точно есть понимание, что вот эти два персонажа будут распоряжаться финансами и отчитываться передо мной за чистую прибыль. Все. Да, только смотри, не дай бог, короче, за чистую прибыль у тебя отчитывается один. Ну, то есть одна персональная ответственность за управляющим. Ну да чтобы не было такой, блин, роб косячий, там к робу приходишь, он говорит, управляющий, вообще ничтожество, все, ну, как бы у нас одна персональная ответственность, что ты приходишь во всю клинику, у тебя там человек 20 работает, ты говоришь, так, ребята, а что у нас прибыль не растет, и вот у них там пошла солянка, что Петя засранец, роб, там, еще кто-нибудь, там, админ не вышел, ну, короче, ты получишь сходки между ними, а прибыль не получишь. А смотри, а есть еще такая штука, знаешь, какая? Мы берем вот так вот это дело и выносим его вот сюда, тут называем это все, ну там, я не знаю, там, коммерче, там, ну не знаю, там, ООО, отдел продаж, допустим, да, Отдельная отдел... если Вот это коммерческий отдел. Отдельная юрка, короче, да, ну допустим, ну как... Отдельная компания. И, короче, ты сейчас классическую хрень эту сделал. Вот это коммерческий отдел, герок Ну типа, это коммерческий директор. Ну. А этот управление ну, финансами, это исполнительный директор. Ну да, ну да. Вот, коммерческий отдел при, прибегает к исполнительному и говорит: там слушайте, мне надо там купить там станков на 28 миллионов. А, ну или, или наоборот. А, или наоборот, даже там роб исполнительный этот. Ну короче, суть такая. Один человек <связано> прибегает, говорит, надо туда. потратить там сто тысяч, например. Но по идее тут еще вот это должно появиться. Финансовый, вот, можно его туда, как бы, финансовый, исполнительный, вот, ну, как бы, они, короче, у тебя пересекаются. Ну, короче, коммерческий прибегает к финансовому, говорит финансовый, слушай, нам надо потратить миллион. Финансовый такой говорит, а сколько мы с этого бабла заработаем? И тут такой коммерческий, а, а, я не знаю, короче, там. Вот. Или исполнительный, да, условно. Вот, и они договариваются, сколько бабок куда вкладываем, чтобы сколько-то там пришло бабок. Да, то есть, ну, вообще, по сути, это вот так вот должно быть. У тебя же есть фендир на аутсорсе. Вот у меня появится фендир на аутсорсе. Вот а, и, короче, который будет чисто следить за статистиками, за показателями. И новые какие-то штуки просчитывать. Допустим, они хотят, купим такое да. Да. Я говорю, оно купится там через 100 лет. Да, ты да, говоришь, блин, а, и, блин, ты говоришь, если мы его купим, там чек повысится в два раза, потому что будет еще докупать вот это, вот это. Я говорю, тогда купится через два года. Вы говорите, и мы еще будем вот это-вот это делать. Я говорю, тогда откупится через три месяца. Все, план поняли, поняли, покупаем, выполняем. Ну, типа, вот такой штуки. Да, да, да. Вот это вот. Вот это оптимальная система получается. То есть это за исполнение. То есть у него основное KPI это удовлетворенность клиента. Ну, то есть, а как понять, что клиент доволен, это он приходит. То есть, он возвращается и рекомендует. То есть, и приходит по рекомендации. То есть, вот здесь вот это вот основные KPI. Вот здесь это. Возврат, да, то есть это LTV срок жизни клиента. И NPS, то есть рекомендации. Это вот здесь А у этого один только KPI. Это получается клиенты и средний чек. Что, что Ну, конверс, конверсия. Блядь, ну что, -то. конверсия конверсия да точно что конверсия mm, ну да ну короче может потом переименуем это как бы чтобы в голове лежало нормально там типа да, да, да. У нас просто есть там что исполнительный коммерческий финансовый э, типа директор ну короче мы назовем как-то их для себя да там можем это. Короче, суть такая, что нам управленца надо запустить, она у тебя процентов 80, мне кажется, высвободит времени. Mm. Потому что ты сейчас все прибрал для вот этого управленца. То есть ну, ее да. посадить туда вообще не проблема, то есть ее не надо даже супер навыки, уже все готово, да там и iClients, и, и там, по закупкам все понятно, и по финансам в принципе понятно что контролировать. вот И понятно даже как тебя, как Ропа да, контролировать. Там. Вот. Yeah. Ну так вот, тогда получается, задачи на эту неделю, вот если брать продажи первичным клиентам. Так. Так. Что там было написано, Вот уже забыл. А, мы же с повторными смотрим. Вот, онлайн-запись и рассылка, вот это, да? То есть это первая история. Админов. Вот вот это вторая история. Плана записи на ресепшен. Третья история. Четвертая. ёпти Пятая. Ну ладно, пока не буду это. Во. вот это. А то, что тринадцатого было, ты ни хрена не, делал, не делал. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас разберем. Сейчас разберем. Так, здесь. О, Во, вот это обеззала вообще, они там тупят сейчас. <соединяющие> ну вот это, это вот мы обсудили. Велич <соединяющие> <трафик. соединяющие> Вот это нахер, вот это вообще, это все, это отказ стопудовый. Пиши отказ. Главное, не удаляй, а в отказ пиши туда, переводи вниз. Что ты, ну, как бы. Ну, что ты это писал, чтобы у тебя осталось, да, что ты это писал и прям, ну, прям отказался. Mm -hmm. Что мы, может могли бы проанализировать, сколько хрени у тебя в голове, которая, ну, на самом деле, хрень. И, и потом умел, ну, да, условно, и отказался от этой штуки. Mm -hmm. Так, ну вот, смотри, теперь давай пройдемся, что сделано, да. Так, составить скрипт звонка по клиенту во второй раз. Он составлен, но схематичный. То есть такой, ну, наполовину готов. То есть, ну так скажем, есть э, схема, надо в хайпер залить ее. Так, ну вот, смотри, что так. здесь. Ну, то есть составить скрипт звонка по клиенту во второй раз. Я скрипт составил, а его оттестировал в принципе нормальный. Но вот надо теперь его залить в хайпер, чтобы девочки не тупили, чтобы по нему работали. Наладить работу контролера, я вообще сейчас пока не понимаю, нахер мне контролер нужен, но пока пусть работает. Я Просто я не буду туда лезть. Нет, то есть я понимаю, что он мне нужен. И я не понимаю, зачем он мне прям... Не то, что не понимаю, я не вижу от него конкретной пользы прямо сейчас, в моменте. Есть, и для себя решил, что пускай, ладно, пусть она пока будет, пока слушает. А что она делает? Она слушает звонки. Слушает а звонки слушаю. и дает и, дает, и, и, и находит ну, ошибки какие-то, и об этом не говорит. Что ты звонки слушаешь же? Но я не все слушаю, она слушает прям все. Вот. И как бы ты поэтому, типа, там, ты самый умный, слушаешь звонки, а от нее пока пользы нет. А если ты не будешь слушать звонки? Конечно, конечно. Я поэтому и говорю, что это как бы хз, сейчас то есть это просто дату я уберу. Это ну, попозже сделаю. Чуть, чуть позже. Ты как в процессе просто сам слушаешь, и просто для нее потом алгоритм составишь, что и делать, да и все. Да, да, да. Вот создать документ мотивации вот это я тоже не понял. Мы с тобой его обсуждали, обсуждали, я такие это. И так и не Это доделал. Это то, что ты как бы, планы делаешь. Ну, как, есть, ну, вот смотри, тебе приходит менеджер какой-то, ты ему говоришь, там, на этот месяц тебе нужно сделать то-то, то-то, то-то, так-то, так-то, так-то, так с такими тупикателем. Он говорит, да, окей, все хорошо. Ты говоришь, что за счет этого будет у тебя ЗП такая такая такая то а, чтобы ты мог документ с ним какой-то подписать. Ну короче, смотри, у меня до конца февраля мотивация уже с девочками обсуждена. Ну все, а, ставь 29.2 29-й, там даже раньше, мне кажется, 25-й. Ну, 25, -е. 25 -е, может, ну, как бы, и в скобках подписать на март, вот. Ну, где, ну, ну, или примечание. Чтобы да. было, то есть, чтобы они потом на тебя не с такими, там, типа, злились на тебя, еще что-то, говоришь, блин, ну, система такая, как бы, там, мы же поставили мотивацию, вот, ваши подписи, ну, как бы, что за фигня, там, давайте работать, ну, нормально будет, все. Сверять ежедневно план с фактом по менеджеру, вот это вот у меня нет, то есть, я это не делаю. То есть, я это сверяю раз в неделю. Сейчас это делается раз в неделю. Это раз э, в неделю, а, а надо бы каждый день. Ну, пока не знаю, как я это сделать. Ну, так... каждый день, но, ну, блин, ладно. Если там авралов никаких супер нету, то есть они сейчас там плюс-минус поставлены. Но каждый день это при начале больше. Вот когда ты начинаешь какую-нибудь штуку вести, и каждый день ты начинаешь сверять, сверять, сверять, сверять, ну, как бы, чтобы ты каждый день что-то правил. Потом, когда они уже работу начинают, но, ну, ну, на мой взгляд, еженедельные итерации это ну, нормальная тема. Не, нормальный, но вот сейчас нужно понять, да, то есть отработал Ты и каждый день смотришь, это тоже нормально. И что думаешь, что на каждый день. Это то, что ты... Потому что ты только-только начинаешь это все выстраивать. Да, вот это так. вот, это прям самое целевое вот это оказалось. это прям самое целевое. И это надо продолжать делать. Это по... по, по ну как? Продолжаю. буду продолжать. и стать тогда. Э, мы с тобой через неделю, получается, звонимся. 20 там какого? Второго? Нет, даже 19. -го. Лучше по пятницу, короче, 21, да? Да. Ну вот, получается, что вывести четырех менеджеров, ну, то есть, три выведены, за неделю, я думаю, выведу еще. Но сейчас, вот, в основном у меня Макс колотит по админам, потому что админа надо вывести срочно. И менеджеры, они в таком ну, в формате идут, но ну, вот, стажеры есть. Ну, короче, смотри, в общем, если даже к концу недели у меня будет их три, а не четыре, ничего страшного не будет будет ну, 4, но ну, будет 4, останутся 3, ну и останутся 3. То есть результат от этого сильно не изменится. Вот. Хотя, ХЗ, если четвертый человек же будет работать, же будет как-то прорабатывать конверсию. Не, надо сделать. Надо Максу задачу поставить, чтобы он его вывел все-таки. Одного человека. Да. Так. Вот, так, сделать PDF на подписку, ну, это я сделал уже, то есть это такая текущая работа, то есть я там не ожидаю какого-то большого результата с нее, ну, получится, получится, как бы как формат теста. Зато очень хорошо, что с нее получилось, давайте даже сейчас покажу, что это такое. У меня с нее получилась хорошая памятка менеджера. Ну, я когда черновик составлял, то есть я теперь могу менеджеру просто дать вот такую вот штуку, Mm -hmm. И здесь прям все написано. То есть процедура, как называется, цена ее, какой, сколько курс, какой эффект, описание и что решает. И mm -hmm. прямо я сейчас менеджер, вот следуя по этой табличке, может прям, ну, вообще ориентироваться в процедурах очень быстро. Mm -hmm. что, yeah. что, то есть обучаться, как говорится, да, может хорошо сразу же. Параллельно э, с этим можно сейчас создать второй документ, который будет называться проблемы. Ну, то есть, здесь процедуры и какие проблемы она решает. А можно сделать еще вторую памятку? Ну, типа, вот проблемы такие: там сухая кожа. И что с этим работает? Вот это, вот это, вот это, вот это. Да, там жирная кожа. Что с ней работает? Вот это, вот это, вот это. Да, то есть, это как вторая история тоже а, к обучению давай лучше а? Давай название получше придумай проблему. Ну конечно, да. То есть, ну, так, это уже нюансы. Ну, короче, это готово, только сейчас запустим его, посмотрим. Да, Протестировать прямые эфиры, это готово. Ну, как бы я эффекта не увидел, прям чтобы, там, чтобы прям было вау. Да, там, с этого. Но первый тест. Оно же, знаешь, как, опять же, оно, чтобы интересно было Лейли вести прямые эфиры. А ей стало поинтереснее их вести вот, с этой презентацией. А ее вовлеченность напрямую влияет на конверсию. Поэтому, ну, посмотрим еще. Так. Порядок работы с теми, кто записан предварительно. Да, тут надо составить э, регламент работы менеджера. То есть бывают такие, которых они записывают, знаешь, как бы из разряда: Девчонки, слушайте, ну я там хочу, но я пока не знаю, я там возвращаюсь к конце февраля. Давайте в марте приду. Угу. Ну, давайте, ну, давайте сейчас предварительно подберем время, запишемся, чтобы. Ну, на всякий случай, да, там. А потом, если что, перенесем. Ну, давайте, давайте на 3 марта. Давайте. И они ставят им э, задачу напомнить 2 марта, что неправильно. Mm -hmm. Нужно напомнить им, как минимум, 25 Что типа Алло, вы там 3-го собирали, все в порядке, или там подвинем туда-сюда. Ну, потому что в моменте, когда у меня клиенты записываются на процедуры, те, которые на ресепшене находятся, mm -hmm. да, то есть они должны иметь возможность записаться там примерно через неделю, через две, и чтобы там не было таких вот ну, пустых записей, которые э, закрывают расписание врача. Ну да. вот это, нет, это важно это прям надо сделать это мне подымет конверсию в визит пересмотреть воронку это как бы похер это похер это похер это похер вот это вот мы короче уже я тебе сказал что сделали то есть заценить результаты это и ты получается у собеседования нет нет допроводишь на управляющего получается да да нет это у меня ежедневная работа вообще mm -hmm. То есть я собеседование на управляющую провожу каждый день. Ну и что, как они там? Ну, как бы, есть толковые. Есть. Mm -hmm. То есть у меня сейчас в работе два человека. У меня сейчас в работе два человека находится, И есть еще свежие отклики. Которые... Ну, ты тестишь их, да, получается? В работе это ты, получается, у тебя они стажируются или что? Нет, это значит, что там кто-то прошел первый этап собеседования, мне понравился, я его сейчас жду на личное. А кто-то прошел уже лично уже у меня, у Лейлы, и мы уже договорились там на выход на стажировку. Uh -huh. То есть вот так, в таком формате пока. И вот у меня еще 31 отклик есть, который можно разобрать. Uh -huh. Прикольно. То есть вот. Таким образом. Это я каждый день делаю. Ну как делаю? То есть я смотрю резюмешки, да, то есть, ну вот, допустим. Открываю, начинаю смотреть резюмешки. Ну, допустим. Раз, раз, заместитель директора по продаже, ну, хер его знает, да, там, руководитель sí, отдела продаж. Ну, то есть я смотрю, как бы еще и на продажника отсюда можно, да, там дернуть кого-то. Но я в основном ищу здесь кого, вот, управляющий управляющей клиники, вот, раз, старший администратор. Ну, когда как глянем, кто-то там такая, заходим, я действительно, то есть письмо пишет, хорошо, да, там, рассмотрите мою кандидатуру, что-то еще там, ла-ла-ла, да, вон она там, что-то, тут сюда, выглядит нормально. Все, я такую девочку беру, короче, даю Максу, и говорю, Макс, назначу мне на скайп собеседование. Он созван... Даю ему время, он созванивается, ну, там, формат, там, несколько, несколько, несколько данных по времени ему даю, он созванивается, договаривается и дает ей задание, короче. Вот смотрите, э, типа в 12.00 в четверг позвоните, там, э, вот по этому скайпу. И это как первый тест уже, я смотрю, во сколько человек мне позвонил. Ну, сам позвонил, там, в 12.05, ну, как бы уже звоночек, да, там начинает ломиться в 11.30, ну тоже как бы неадекват. Самый оптимал – ровно в 12 позвонить. И такие, кстати, ну, таких, таких большинство. Потому, что мы пиши, и иногда там день, два, три не созваниваемся, а потом созваниваемся впритык, и это нормально, да? Кто? А, мы с тобой? Ну да. Ты же не управляющий. систему. Нам можно, короче. Так, так, ну что, по сути, что, блин, есть реальные возможности выполнить план на февраль? Да, и теперь смотри, вот теперь повторные, вот это надо отсюда, привести в норм вид вот это, то есть это прям по-любому надо сделать, потому что это поможет мне получить какое-то количество записей, вообще не прибегая к работе персонала. Подключить админа вам, вот, вот эта задача, блядь, труба задача, короче. Я не понимаю, с какой стороны мне подойти к этому админу. Знаешь, с вопросом пока тебе есть что делать, что ты паришься? Вопросы поставить, что, ну, непонятно просто пока что делать, все. Может, его не надо туда подключать. Да, инструкцию, вот это надо обязательно, как ему работать. Утвердить, это, это, это к 25, -му. это несрочно следующую неделю так нанять упрар вот это прям ну это прям Ну напиши в процессе просто Я бы датами тебе не делал надо просто у человека найти и все просто ну, в процессе идет там собеседование проведено уже сколько так. там собеседований там ну, то что мы как бы не, не... Да. ну сейчас уже проведено проведено ну, не знаю больше 20 скайпов личных было около шести, из них два в работе. Вот так. Ну вот, ну то что как бы идет, но блин, такой человек как бы типа надо до конца февраля взять, угу. это все хрень, потому что тебе надо ну своего как бы человека взять, чтобы он работал, короче, еще да. посмотреть, еще посмотреть. Если что, уволить, ну тут же сразу, и новых стажировать. То есть это такой процесс прям. Повезет, что мы его завтра там найдем, это будет круто. Если там через месяц-полтора, то это будет как бы нормально. То есть ничего тут такого нету. Нам же надо, чтобы он управлял, и все. Да. Вот, это есть. Правила отказа а есть, надо описать их только. То есть сейчас они у меня в черновике просто, да, там записаны. А этим... долбим, да. В, отдел, в отдел продаж мы долбим и параллельно с тебя хотим снять роль управляющего. Да, да, да. Вот это отказ. Короче, потестил. Нет. Вот этот менеджер МПК – это лишнее звено здесь у меня. Это точно. Короче, обычные менеджеры у тебя будут, ну, и постоянно, в том числе, тоже обрабатывать. Ну, смотри, с постоянными, с теми, которые постоянно кто-то ходит, с ними будет админ работать вообще с ними админ должен работать, тот, который вот там на месте находится, облизывать их, когда они приходят, и работать с ними по телефону, а, там, с WhatsApp там, и так далее. А эти у меня будут, которые 2.2 МНК, они у меня будут работать с потеряшками. То есть мне нужно будет просто правила работы, правило, а, определения потеряшки, mm -hmm. и как он, как он переходит от админа, как он переходит э, в отдел продаж. И чтобы админ, если, если клиент теряется, и он уходит в отдел продаж, чтобы админ, сука, себе локти кусал. Вот так вот надо сделать. Ну, Короче, как-то вот. Такое это... Первое... Первый крупный мазок по тому, как должны -то работать админы и отдел продаж. Я думаю, когда вот эти, которые точные задачи бахнем, они будут, ну, более понятно, как что там админ будут передавать или посмотреть. Может контролера на админа Здесь. по соблюдению скрипта и встречи клиентов его надо на камеру посадить вообще но это задача не на 13 это, это к концу месяца вообще вообще 29 -е. вот а вот знаете, утвердить мотивацию это тоже отказ получается уже потому что отказались от той фишки попробовали mm -hmm. шляпа короче, не заходит в такой формат. Пишет ну, так. так. голову, О, так. Чуть -чуть. Звонки разбирать. Но это все то же самое. Да? Это все то же самое, продолжаю. Это самое целевое. Так... 20, это, короче, это... Что Так, сверять ежедневно план с фактом. Ну, соответственно, это не это здесь отпадает. Так. 29 Определить правила отказ. Ну, вот уже, да, там просрочка надо будет сделать. Ну вот, получается вот так вот. Получается. Нормально. Ну, как бы, и вот эта вся штука позволит нам выполнить план февраля. Да, да, да. Ну, мы надеемся на ну... Да, да, да, да, да, да, да. Да, да? да Коль? Так и будем двигать. У -у -у. Ну, ну, я, что, что функционал на этого перейдет на управляющего, но это там готовься, там, ну, типа. Не ожидая ничего, да, и когда появится, будешь радоваться. А не так, что там через неделю, через две, там типа там, все. Ну да, да, да, да, да, да. А так, контрольных точек хватает, да, и ты по сути вот сейчас приберешься. Ну то есть ты как управляющий, можно управляющим передать. Ты сейчас приберешься в отделе продаж можно будет в робу передать, условно. Ну смотри, еще очень важная задача вот здесь, да, то есть это определить, я не знаю, там формат ввода в должность управляющим. Да. А, ну да, ну, ну да, ну блин, когда ты вот сейчас будешь, я бы тебе так сказал, когда ты будешь его сейчас вводить, у тебя функционал есть, я думаю, у тебя до хрена чего там появится в голове. Ну то есть это не так ну, да. кухне и придумал, а когда ты будешь вводить, тогда у тебя и как бы ну фигеешь там на чем-нибудь, что-то будет рушиться, и ты на это будешь вот эти вот правила вводить. Вот. Что он тебе надоел, да, там, что он вообще не увозит коляску, там, ты, как бы, убираешь и нового, и у нового там что-то прописано сразу, что ты не повторялся. Угу. Ну, то же самое, как с менеджером, то же самое, как с админом. Да, да, да. Да. Ну, все супер. Ну, в паре нормально. Идем прям. Ух. Вот. Крестим пальчики, чтобы у нас план был. Крестим пальчики, да. Крестим пальчики, чтобы это, чтобы сейчас начали двигаться сюда, и потом дальше следующая задача будет, это уже врачей нанимать, специалистов нормальных. Ну, больше, если у тебя маркетинг будет больше, ну, давайте делаем продаж чем врачи могут вывести, да, там, ну, расширяемся, Сергей, зарабатываем больше капусты. Да, да, да, да, да. Это оптимал. Вообще с этой клиники можно в легкую, в 2-3 э, чистыми делать. Ну, давай лям сначала, у нас же клиника на миллион, там, типа, чистыми Uh -huh, uh -huh. Ну, что я тебе могу сказать? Крутит, вот супер вообще проходит вот сейчас у нас эти собрания, да, они стали вот ну как бы на очень крутом уровне по сути. Uh -huh. Дальше, блин, если сейчас ну, в должность ведем РОПА и управляющего, да, там, то есть это уже получится просто полноценный проект, да, котором ты, э, ну, участвуешь только точками контроля, да, какими-то и плюс свои компетенции, да, там, по маркетингу еще по каким-то стратегическим там видениям по увеличению там, всего этого дела ну и я думаю что ты не отпустишь постановку плана все-таки что ну, это на тебе будет ну и что ты будешь контролировать вот их через вот этот план и план будешь всегда корректировать там ну, чуть, чуть чуть там в большую сторону может в разы больше потому что какие-то мероприятия будут другие запускать uh -huh. смотри что сейчас меняет по, по, по учету uh -huh. то есть какой возникает косяк Возникает косяк следующего содержания. Сейчас. Uh -huh. Короче, вот. Там 12 февраля, да? Нет, или какого там? Фев... Вот, да, uh -huh. вот здесь, 9 февраля. А, люди, короче. То есть у меня вот эти деньги, они у меня лежат там в отдельном конвертике. Uh -huh. Блять, подожди. А как же сейчас? Подожди, как это сделать? Как минимум? Не... Во-первых, что за косяк? Я тут заметил. А, да. где-где-где блин, потерялся вот короче какой возникает короче на эту сумму на эту сумму не сходится касса на эту сумму не сходится касса дай-ка я сейчас Макса попробую подсоединить к нам если он на связи пусть он сам объяснит или не надо не надо. Не знаю, да. в мониторе, что там? В мониторе не сходит с кассы. Ну ка откроем монитор. То есть если 250 если лежат отдельно, то мы их считаем в кассе прям. Короче, у меня не сходится сейчас касса вот на вот эти вот суммы. Вот на вот эту сумму она у меня не сходится. Вот на вот это на 2554. А эти деньги отдельно лежат где-нибудь? А -а -а нет, они уже сейчас отдельно не лежат. Ну, есть, они 50. уже перемещены. Они, они уже перемещены из отдельного в общую кассу, кассу, общий котелочек. Вот. И они получается, что не сходятся. смотри давай вот как, как проверим. Я сейчас примерно Говорит, понял. Можешь, знаешь, делать. как говорить? Это Максим, у тебя не сходится касса. А Уладит вопрос с Николаем. Ну, то есть, объясни ему нормально просто и все. Потому что ты, ну блин, чем мы там 2000? Ну как бы я бы твое время на отдел продаж лучше засунул. А по этой хрени я бы с ним разобрался вообще за, знаю, за 28 секунд Пускай просто напишет мне конкретно, чего к чему, куда там. Все, ладно, хорошо договорились. Так ну, тебя, посмотри, сколько у тебя задач там по тому, чтобы выполнить план. Давай. Этом, не, пускай он мне пишет, что он тебя беспокоит. Все, договорились, так и сделаем. Ну. -у, -у. у нас более важная глобальная цель, там, ну прикинь, нанять управляющего, сделать план, там, чтобы у нас было бабок нормально, и решить какую-то херню, там...